Заслуженная победа, хотя первый тайм очень был такой... Волнительные с точки зрения того, что они так много моментов создали. Да? Но, зная стилистику игры Слуцка, понимали, что будет неспешный розыгрыш мяча. Очень много ситуаций, где возвращают мяч вратарю, и вратарь начинает атаки длинными передачами и на нападающего и во фланговые зоны. В принципе, были к этому готовы. Другой вопрос, что как этому эффективно противодействовать, для того, чтобы перехватывать мячи и создавать свои голевые ситуации. Вот В этом плане немножко в первом тайме нам не хватало. Ну, хоть, по крайней мере, хотелось, чтобы мы больше голевых ситуаций создали. Вот. Значит, во втором, тайме, во втором тайме перестроение по позиции замена Макса Швецова заменили, не потому что там он не справлялся, все нормально, я поблагодарил Макса за игру, но понятно, что Саша Сочивка вышел, и начало атаки с левоногим футболистом, это, конечно, добавило нам более эффективных действий в позиционной атаке. И Саша мастер стандартных положений, что он и доказал, когда мы забили гол, он пришел и использовал свой момент великолепно. Вот, поэтому 2-0 уже к 50-й минуте, тут же второй гол забили. Такое э, уверенность вроде появилась. И вот немножко, знаете, когда счет стал 2-1, конечно, было тревожно, потому что вести 2-0 и упустить преимущество этого не хотелось. Но слава богу то, что ребята сконцентрировались э, и отлично... Атлет... Лично сработали, уже забив третий гол и, наверное, заслуженно довели матч до логического завершения. Поблагодарил команду за характер, за эмоции, за то, что доставили хорошие положительные эмоции болельщикам, очень благодарен болельщикам за поддержку, очень бы хотелось чтобы мы своей игрой, своими результатами больше привлекали динамовских болельщиков на трибуны вот поэтому готовы и внимание им уделять, это особенно после игры на хороших эмоциях, где-то расписаться где-то сфотографироваться, никаких проблем мы в этом плане всегда готовы болельщикам уделить внимание ну и пользуясь случаем, конечно понятно, футбол это мужская жесткая игра естественно, что бывают травмы и вот, к сожалению, сегодня случилась травма у Олега Евдокимова, сотрясение мозга. Сейчас парня отправили на томографию. Вот. Мы посвящаем эту победу Олегу, нашему товарищу, нашему партнеру. И все ребята тоже присоединяются к этому. Я после этого сказал ребятам в раздевалке, что поздравил их с победой. И мы, еще раз говорю, посвящаем Олегу эту победу за его характер мужской, за проявленное качество на футбольном поле. И желаем ему, конечно, чтобы все обошлось и чтобы скорее он вернулся в строй. Ну и лучший игрок сегодняшнего матча у нас. Олег Евдокимов, да. Спасибо. Будут ли вопросы? Иван. Иван, молодший футбол. В принципе, все сказали. Ваше нечего. Передний матч 2-3. Молодская классика. Битва двух конкурентов. Хотя сегодня Ракошевский сказал, что вы уже не конкуренты, отдавались в этой сильно. Для вас это первая классика в качестве главного тренера. Что ожидается? Ну, первое, что я хочу сказать, сейчас абсолютно не надо, мы не смотрим сейчас турнирную таблицу. Да, мы встречаемся с БТ, точно с таким же соперником, как Слуцк, Славия и Ислыч до этого, да, с амбициозными командами. Понятно, что БТ – это тоже клуб, который амбициозен и команда, которая стремится также к высоким результатам. Поэтому рассматриваем этот матч как четвертый тур, четвертая игра в чемпионате. И здесь кто куда оторвался, я вообще даже не понимаю и не хочу это принимать. Мы идем от матча к матчу, у нас есть конкретный матч. И я всегда ребятам говорю, то, что было вчера и то, что будет завтра, это не имеет значения никакого. Значение имеет только то, что сегодня. Поэтому наступит э, день матча с БТ, мы тогда... Решим, как мы будем играть и как мы будем стремиться к победе. Понятно, что матч с ПТК решающий, будет намного. Тем не менее, прошла три тура, а до сих пор не результатировали за Динамо африканских регионер. Здесь у нас высокая конкуренция в Минском Динамо. Все ребята понимают эту конкуренцию. Я часто об этом разговариваю с ребятами, поэтому. В любой амбициозной команде, где есть хороший подбор исполнителей, всегда должна быть высокая конкуренция. Это двигатель прогресса, и здесь я думаю, что не открываю никакой тайны, как говорится, все понятно. Когда есть хорошая конкуренция, мы тогда прогрессируем, выжимаем из себя как можно больше для того, чтобы попадать в стартовый состав. На данный момент, раз ребята не выходят ни на замену, ни в стартовом составе, значит, где-то пока еще не дотягивают до уровня того, чтобы добиться права выходить в стартовом составе. Значит, другие выглядят сильнее. Все банально просто. Спасибо. Ваши вопросы? Возвращаясь к прошлому матчу с Славией Модрик, Владимир Абашинский, когда его заменяли, высказывал такое ну, небольшое недовольство. Вы, может быть, общались с ним по этому поводу? Ну, мы сегодня играли с футбольным клубом «Слуцк». Да? Давайте не будем говорить то, что было 2 апреля. Это уже прошло, сегодня какое, 8 апреля? 6 дней прошло, да. Я уже не, не помню то, что вчера было, да, относительно к, кто что, да. Мы говорим про то, что 2, 2 апреля была достигнута победа со счетом 2-0. Владимир Хващинский отлично отработал свой отрезок матча. Заслуженная команда одержала победу в Мозере, и мы пошли дальше. Сегодня 8 апреля, Динамо Минск, Слуцк, 3-1. Задавайте вопросы по Хвощинскому, что сегодня забил Володя, гол, молодец, никаких вопросов. Заслуженная команда победила, никакого недовольства у Володи нет, все прекрасно. Я думаю, максимальные цели. И Владислав в каждой игре отдается и понимает, что он нападающий. Естественно, что мне понравилось его интервью последнее, когда он сказал, что я всего лишь подытожил усилия всей команды в завершающей фазе, это говорит о том, что мы прежде всего рассматриваем исполнительское мастерство каждого футболиста на футбольном поле сквозь призму интересов команды. Не индивидуальные способности и какие-то особенности каждого футболиста, а индивидуальные возможности и способности отдельного футболиста в интересах команды. Поэтому Влади, конечно, как футболист, который у нас в атакующей группе играет, будет стремиться как можно больше забивать Планка, Ну, у него, смотри, спросите, какую он планку для себя ставить. Я бы ему, ну, скажем так, сказал бы о том, чтобы он забивал как можно больше. Любой тренер хочет, чтобы нападающий всегда реализовал то количество моментов, которые у него возникает. Но есть исполнительское мастерство, поэтому здесь, в этом плане, чем выше это исполнительское мастерство, тем больше его показатели будут. Ну, по всему Ну, опять-таки, я не хочу сейчас загадывать, еще раз говорю, даже если Побьет, это будет прекрасно, но если не побьет, а принесет большую пользу команде и это будет прекрасно. Поэтому никаких вопросов. Вопрос. Да. Правильно понимаешь, что Швецова заменили за желтый, не за плохой нет, Швейцова заменили, потому что нам нужно было немножко эффективнее начинать атаки с левой стороны. Поэтому понятно, мы понимали, что Саша Сачивка вернулся в общую группу, провел определенное количество тренировок, но при этом пропустил достаточно много. Поэтому подвели его именно к этой игре, но Макс правоногий футболист, поэтому где-то немножко начало атаки у нас не такое было, как нам хотелось. Но это связано только с тем, что он правоногий. Поэтому Саша Сачивка вышел и... И улучшил начало атаки и плюс забил победный гол